Амигес Энчика, сегодня мы с вами вранце на черном зале. Будем копировать полностью все поведение людей и посмотрим, как они на это отреагируют Сегодня я буду помогать Димону, и мы будем повторять абсолютно все, чтобы они не делали. Негодичный прокачиваю. Делал бис, потом я делал 30, и ты тоже делал 30 Нет? Просто такое ощущение, что в замут Нет? Окей. Да это мы если что пранк снимаем просто, пытаемся пранк снять. Мы просто пытаемся пранк снять. Пранк? Да. Ну типа знаешь, подходим и просто повторяем с людьми их упражнения. Ну должно получить смешно. Нет. Нет. Ну. Друзья, в прошлом пранке я притворился девушкой, это была жесть. Те, кто не видел, ссылочку в описании. Мы ну, давайте здесь наберем 2000 лайков, и как только набираем, мы выпускаем новый пранк. А вы копили Да. А вы копили меня? Да. это поворот. Да, я знаю, что я говорю по-русски. Вы Да. Да? Я, я делаю подход на бизнес, а смотрю, ты тоже самое делаешь. Совпадение, не думаю. Да ладно, вот там, это правильно, спасибо. <laughs> вот, Камера. <laughs> да, Саша. Если всю свою жизнь, то только качался, но хотел бы начать инвестировать и совершенно в это не разбираешься. Спонсор это выпуск компании Avalon Technology, которая поможет тебе начать. Специалисты компании инвестируют за тебя в различные финансовые инструменты и предлагают 1-3% даже при самых минимальных вложениях. Довольно неплохие условия, особенно на самом старте. Но как всегда, когда речь заходит о финансах и инвестициях, каждый должен прочитать отзывы, если все за и против, а оценить резво свои риски. Ссылку на компанию я оставляю в описании. Уверен, каждый из вас сможет принять правильное решение.